Всем здравия огромного. У нас сегодня первый почти летний денек. Солнышко тепленькое. Все хорошо. Ветерочек слабенький, почти уже не холодный. Снег весь растаял, почти везде сухо. Вот. Сейчас ждем пенопласт, пока привезут готовили там все эти щели пропенили затыкали вот. немножко прибрались Сейчас сюда на эту стену пенопласт будем делать 10 сантиметров толщиной Потом на него обрешетку и проснустил также изнутри. Скорее всего белого цвета, чтобы тут посветлее было внутри. Вот такой баксик у нас получился. Вселетие наступило, можно сказать. Всем добра, тепло света. Всем здравия огромного! На речку пришел. Красота тут тепло, снега нету, льда нету, все растаяло. Ну, далековато, там лебеди плавают. Не видать там три штуки. Народа целая куча с детьми. В выходной все отдыхают. Здорово. На солнышке тепло, ветра почти нету. Красота. тут рядышком набережная до прогулок для велосипедистов сделали народу на куча Все радуются наконец-то лето. даже уходить на охоту Эх, если бы не это бытовуха то магазин, то куда полдня в лесу провел бы точно у нас уже, тут же уже чистотел вроде это растет скорее бы пухи пошли Жду, не дождусь. <смех> О! Вот он, вот он. <смех> вот он, шмелек заснял. А то один улетел там, не успел заснять. Хоть этого заснял. Класс, уже начинает плодоносить, медоносить, жужжать, летать, тирикать. Класс вообще. Ай, Лепота добрать тепла света вид города с края леса вот тут за этими домиками рынок там и подромом где фонарь до дома где-то с километр наверное сюда народ все в лес идет О! Классно! Вот толочек карагисом обшиваем метр семьдесят на два семьдесят листы большие затягивают туда тяжеловато такую приспособу придумал зонтик такой первые вот два ряда нормально так это с ней полегче а потом уже пониже там идет там попроще но еще мы леса усилили расширили там раньше две доски было сейчас вам поддонов все накидали все по ним бегать можно хорошо, почти на всю ширину листа хватает. Немножко прибрались тут в боксе. Отворота в прошлый раз. Такие ручки присобачили тут. Удобно эти штыри прямо на ручки ложатся. Снизу упоры. Кос у двери. Дверка с глазком даже. Вот тут на улице солнышко. Хорошо. Птички поют. Вороны прилетели. До этого птичка пела, а тут улетела. Вон чайка даже летит. Видно, не видно. отсвечивает немножко солнышко. Еще, наверное, завтра закончим потолок, потом останется профнастил на стены. Получается, 5-метровые листы вот так с теми оставить будем. Ну, как снаружи также. Просто, наверное, белые, скорее всего, не будут. Чтобы... Чтобы светлее было. Ну и краги, соответственно, тоже белые. На, на электричестве как бы экономят на этом. Хотели еще что что-то они теплые полы тут. Ну, не знаю, надумают, не надумают. Тоже потом. Ну так-то практически все уже. Тут профнастил недолго, мне кажется, тоже дня два. Но вашу а его привезли вовремя, чтобы не ждать. Посмотрим. Это окошечко в углу для вытяжки сделали. Малюшенька тоже с ним полтора часа мучились. Вроде маленькая, а там коробку нас сделать еще как-то все это вырезать, снаружи закрутить через профнастил, все запенить, по размерам подогнать. Так вот мелочи много времени отнимает, конечно. Ну ладно. Всем здравия огромного. Вот на даче немножко трудимся. Ну тут так уж на 2-3 часа приехали. Немножко мусора убираем. Елочку почистил. Елочка. Виноградик. Что-то виноград они сажали, что-то воре меня открыли. Немножко плечи мне покрылся. Ладно, ерунда живет. Надеюсь. Женщины работают, стараются, трудятся, хорошо, сейчас тепло, даже загорать можно. Поздно уехали, так-то пораньше бы, конечно, больше бы времени было, Давайте через час-два уже домой поедем солнышко теплица вообще жара кашкент пока еще ничего не сажали а в следующий раз будет сажать все такой пробный заезд на дачу был кстати, не помню, снимал нет, в прошлый раз орехи тут, орехи, как же они, блин, такие колючие. Вот они. Бочки распускаются. Орешки. Мало их тут? Штуки 10 или сколько мы сняли? Потом спрошу у как называется. Тут вишня. Вишня слива. Все дела. Травка он тоже зеленеет. Там Еще цветочки снимал. там тоже фотки скинул. все идет в рост свишка слива все дела. травка он тоже зеленеет там еще цветочки снимал, там тоже фотки скинул потихоньку все идет в рост у Яна с Олегом там конечно уже вообще все зеленые по сравнению с нашим ну, догоним где-то у видел маленький крапивкой крапивка молоденькая тоже набрать на салатик где-то видел где-то здесь а вот по-моему уже лопух раз будем его кушать тоннами прям тоннами какие-то цветы всякие такие растут тут не особо знаю что где так а основной только водитель на даче все знал где что находится где что лежит где что растет Тут не знаю они сами там, плитку полчаса искали, куда плитку делали. В домике так прохладно еще. Зато на улице спотел домик зашел. Остыл. Это хорошо. Маленько, <свят> маленько растет. Надо краны сейчас не забыть закрыть еще. Кучу всяких веток собрали. Потом, наверное, в следующий раз сжигать будем. Ну ладно. Всем добрая от света. Все летие, круглый летим. Пока-пока. С вообще. Даже зимнюю куртку пришлось одеть. Окошко открыто было закрыл. Бокс остудился так хорошо. Но обувь вчера закрыть, что-то не подумали. Хорошо его не это. Ветром не оторвало окошко. Ветр еще вообще хороший был ночью. Ну и сейчас продолжается. Пенополос поскрипывает, зараза. Ладно, ерунда. Так то вроде все надежно. А, хотели еще это у Косина пусть по потолку. Вот так по диагонали сюда. И сюда для жесткости. Посмотрим. Ладно, всем добрать по света. Доброго вселетнего теплого дня. Новых можностей, веданий. Всех благ. Бесконечных даров природы, порталов, материализаторов. Всех благ. Пока-пока. Всем здравия огромного. Вон сейчас жду, пока профнастил привезут. Доделки додел. Подготовили место под профлисты. Ветрище врубили, блин. Не знаю, как разгружать будет. да, Бывало и хуже. Как-то все готово. В принципе, осталось вот стены обшить изнутри вот. Тут, скорее всего какая-то малярка будет то ли в аренду будет вставать бокс хозяин Ой, сегодня не знаю успеем не успеем полностью, наверное, не успеем обшить еще где-то день-два наверное посмотрим в принципе бокс у нас готовый тут вот это разводка на освещение Блин, при сильном ветре конечно пенопластом немножко скрипит где-то что-то это, что это поддувает ну там между пенопластом и наружной стеной профнастила место есть Поэтому там как вентиляция, в принципе герметично сделали все, пропенили. Вчера у нас ферму покрасил серый цвет. Все красиво сейчас. просто на еще еще красивее будет. Подмели, убрались тут мусору целую кучу было. Так вроде все почти готово можно сказать. Да, сегодня сколько с утра? Минус три, что ли было? Три спалки, блин. Че сейчас? Ветер утихнет. Разгуляется там на улице солнышко. Сквозь окошко видно.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 баньку приехали делать вот такая банька будет